здравствуйте дорогие мои други подруги приветствую вас на своем канале кассандра Астра. Итак, перед вами видео прогноз на астрологических и картах горбатых на двух колодах карт под названием сюрпризы зимы то есть это сюрпризы Декабря 2021 года, января и февраля 2022 года. Это видео предназначено для, предназначается для земляных знаков, земельных, так сказать, земных знаков зодиака. Это наши тельцы, девы и козерожки. Итак, я начну. Подсказка от меня тут будет. Начну, хочу сказать, что э, символом этой зимы для многих из вас станет слово любовь. Почему? Потому что с 1 по 19 декабря и вторая часть февраля э, будет добрая, хорошая Венера стоять в вашем тригоне, то есть она работает на все ваши знаки, которые я сейчас назвала на земляной тригон. И в этот период можно знакомиться, можно влюбляться, можно встречаться, можно, может быть, как кто-то из вас забеременеет, то есть очень хорошо. А с, 21, с 25 января и до конца зимы к вам еще в гости зайдет Марс. И тут можно идти на пролом. Многие из вас, может быть, даже откроют свои карты для внешнего мира. Может быть, покажут, что захотят показать миру, что я и так могу, и так могу. И может, новый проект откроет. То есть у вас плодотворная и энергетически наполненная, дорогие мои, зима. Итак, я начинаю. Первая дорожка у нас называется «В самое сердце». Итак, значит, «В самое сердце» это, конечно, тема говорит на тему любви. Тема на тему. Вот так И так, как я уже сказала, значит, что у нас до 19 декабря, дорогие мои, декабрь, январь, февраль, три карты, как по месяцу, да? до 19 декабря у многих из вас может проиграться какая-то проблематика из прошлого в теме любовь. Может быть всплыть какие-то отношения, если у кого была любовь связанная с рабочим местом, с какой-то со своей карьерой или из прошлого, то есть вот что-то такое. Кстати, многих из вас, к сожалению, ну, скорее всего, это к женщинам относится, к девушкам, может в декабре первая часть потревожить кто-то из прошлых наших, ваших пассий, ваших половинок, которые могут вот как-то вести себя не очень прилично. Или вопрос там, когда мы выцыганиваем, выдираем просто уже с мясом где-то сложности в алиментной теме. То есть вот так, начиная с 19 только и то ситуация такая, у кого нету проблем предыдущих, похожих, одинаковых проблем в теме любовь, если нет похожести, там вот похоже, бывает, знаете, одинаково заканчиваются отношения, там через три года или через пять лет, вот знаете, как под копирку. То есть у кого под копирку, пожалуйста, обращайтесь ко мне, как к астрологу, и т.д. и т.п. Как многостаночницы буду определять, буду объяснять, что с этим делать, как делать блокировки и, может быть, с какими мужчинами вообще не стоит связываться. То есть э, декабрь, дорогие мои, первая часть может быть сюрпризная. Также первая часть не надо хвастать. Если у вас уже все хорошо, не советую хвастать. Почему? Потому что карта такая, она связана с магическими какими-то или кармически магическими историями. Январь очень хорош, в январе даже в принципе, может быть, надо искать, в чем он хорош. Январь хорош, когда мы ищем по выгоде любовь плюс выгода. Вам можно, вы материальные, вам надо свои программы проявлять и выполнять, и отрабатывать. Почему и нет. Ну, а, а, а значит февраль. Первая часть может дать немножко раздрайв, может дать немножко разочарование, может дать, когда пластинка заела, когда какие-то похожести неприятные вас в душе всплывают, допустим, с новыми партнерами. То есть вот тут бережем сердце от эмоций, дорогие мои, не рискуем. И может быть даже... Может быть эффект в феврале, когда вы с кем-то ранее познакомились, а ваша родня, ваши родственники почему-то против, почему-то они не одобряют вашу его кандидатуру или ее на вашем фоне. Поэтому вот вам подсказка, дорогие мои, в феврале, возможно, не надо, если вы познакомились вот зимой. Может, не надо в феврале очень близко знакомить, представлять, вот близко сдвигать своих родственников с вашими избранниками или избранницами. Теперь переходим к теме карьера. Карьера, смотрите, союз, слепления. То есть по, по карьере декабрь и январь очень мощные. Такие, когда получается, когда... Ну, когда вас ценят, когда вас видят вот то, что надо кому-то для работы. Кто-то начальник, допустим, видит вас эту цепкость, видит вашу упорность, вашу скрупулезность, дорогие мои девы, да? Вот. А январь вообще говорит, что, возможно, кто-то захочет из вас, возможно, замутить новый бизнес, сделать, или присоединиться к уже уже, как сказать, работающему бизнесу, связанный с какой-то родней со своей или родня своей пассии, своего друга, ну, своего напарника, подруги, скажем так. Вот тут такой момент. А тема карьера и э, февраль ну дает немножко такую прострацию, немножко заблуждение, немножко может такой, как когда нам кажется больше, чем есть на самом деле. Тут много воздуха, много рассуждений, много лишних, может быть, сплетен, лишних обещаний. Вот, то есть я надеюсь, вы все понимаете, о чем я сейчас говорю. Теперь переходим к теме дома. Почему-то дом лежит у нас э, такой кармическая тема, связана старым, со старым домом. Или это переезд, дорогие мои, у многих из вас возможен переезд из дома, или просто отъезд из дома куда-то на работу. Это декабрь. Январь, может быть, не надо уезжать, может быть, что-то перенесите на попозже. А, ну, во всяком случае, не раньше, чем 26 января, вот я так советую. Январь еще эта карта, кстати, дорогие мои, если дом плюс карта, можно расшифровать, а, ну, тема, да, тема дорожки. Можно расшифровать, в принципе, тут и что-то с болезнью. Если не вы, то кто-то ближний может у кого-то ослабление иммунитета, и вы переживаете, начинаете переживать за чь то здоровье. Ну, во всяком случае, и свое не, упус не упускай из вида, потому что, мои дорогие мои, земные знаки зодиака сейчас смотрим для вас. И февраль, февраль может дать немножко такое, смотрите, вот тут разбитое сердце, здесь немножко эмоций в перехлесте. Ну, возможно, когда и Марс, и Венера в одном знаке, особенно, дорогие мои Козероги, вот тут у вас может быть такая квинтэссенса, вот такой бурлящий такой, знаете, Кипящий котел, где и что-то хочется, и может быть кто-то влюбился, и что-то внутренние сомнения, вот когда все вместе. А может быть, любились все нормально, там чуть не поженились, а родня какая-то влезает, мешает, и вам это даст такое слово три волнения. Вот этот период три волнений. Но во всяком случае, хочу сказать, если кто-то в январе. Ну, у кого-то произойдет ухудшение ну, общего здоровья, да, то, конечно, в феврале, ну, держите свои эмоции, не оголяйте свой организм. Хотя, конечно, входящий Марс, он вам даст дополнительные энергии для сжигания, да, допинг такой, но, э, может быть, я всегда советую, дорогие мои, может быть, не всегда надо как-то идти на пролом, что-то доказывать, Эту энергию, да, в нужное вам, э, в какое-то, знаете, важное русло или в творчестве где-то выплескивать, правда? Или новый проект, там силы понадобится, зубы где-то обломать, может, какие-то бюрократические схемы. Подсказка темных. Тёмные, буд тёмные будут подсмеиваться и хохотать где-то будут делать немножечко провокации в теме любви поэтому э, очень четко все-таки выбирайте человека по себе в теме любви э, ну будут подсмеиваться не будут посмеяться ну то есть значит так декабрь какие риски от темных сил немножко будут риски может быть когда мы Слишком что-то покупаем или слишком дорогое, допустим, брендовое. И вот ну вот мы так хотим. Ну, смотрите, ваше дело. Вообще, смотрите, как интересно. Две карты, связанные с деньгами. Это больше, когда покупки, расходы. Декабрь, январь. Когда мы договариваемся? Когда мы договариваемся, может быть, пишем бумаги, может, что. Тут будьте реалистами. Если вы договариваетесь и с родной оформляете, допустим, ну, сейчас скажу. Ну, с родственниками, допустим, подписывайте бумаги на тему совместного предприятия. Тут вот смотрите в реальность. Смотрите в реальность, как она что, какие потолки в ваших планах, в заработках или что-то такое, в деньгодвижениях. Ну, надеюсь, многие поймут. То есть тут можно немножко на себя попытаться вследствие такой астрологии зимой у вас, дорогие мои земные, попытаться на себя чуть-чуть переорвать, одеяло это хорошо но знаете какие-то границы этого перетягивания чтобы позади сильно кто-то крежеща зубами кто-то подпишет совместную бумагу но будет в душе там обижаться мучаться то есть давайте всем всем что всем хорошо как там всем сестрам по серьгам или как там да вот и Тема, смотрите, как сочетается «Разбитое сердце» в теме любви и проделки темных, каких-то темных сил в теме свидания. То есть, особенно, как я сказала, первая часть февраля, она может быть такой провокационной в теме «В теле сани я сяду». По мне ли этот партнер, а потянули я его или ее, а нужен ли он мой тако, мне такой, может вот он богатый или она богата, это круто, но какое будет, какая будет субординация при совместном проживании, не упрекнут ли меня потом где-то что-то, ну допустим, или я ее не смогу упрекнуть, если она намного ниже, из более низкого слоя да, населения, скажем так. То есть вот тут взвешивайте. Не зря это дорожка темных, поэтому я вам, дорогие мои, так тщательно разжевываю тему. Теперь защита ангела. Ангел будет защищать мам, родительниц и женщин, которые связаны с беременностью. Будет защита женщинам очень сильная. Будет матерям защита в декабре. Это очень хорошо. Январь. Январь, ну, тут трудно сказать, может быть, вас, а ваш ангел будет оберегать от каких-то ненужных вам информаций, чтобы какие-то сплетни до вас не докатились. Тут очень так интересно, да. Может быть, от каких-то информаций, связанных с состоянием здоровья, ваших род родственников тоже тут есть. И февраль, февраль ангел все-таки поможет вам ради каких-то внутренних мотиваций, тянуть какое-то дело и вступить наполовину. То есть, может быть, доделать наконец-то какое-то дело, которое будет у вас возможно тянуться с прошлого года, поможет его дотянуть до середины. Это очень хорошо. В каком смысле? Ну, когда середину мы практически психологически понимаем, вот полдела я сделала или полдела я сделал. Это хорошо. У нас как бы тогда мы видим вперед дальшую часть пути, она больше у нас в голове складывается, она у нас прорабатывается уже в мозгах, и нам как-то понятнее путь, но до финиша дойти надо. Вот тут, дорогие мои, интересно. И от меня, от меня подсказка. У всех, у кого есть мамы-бабушки, живые, особенно если есть, пожалуйста, помогите им чем-то или почаще навестить, или почаще позвоните в декабре. Вот такая подсказка. Также не упустите этот период. Ну, конечно, я сейчас скажу так: что вот период, о чем я сейчас говорила, зима она больше будет, больше шансов, больше каких-то козырей, она будет давать больше, дорогие мои, девам и козерогам. Почему? Потому что у многих тельцов по второму дому, по дому денег ползет транзитный, будет ползти демон, и он там будет больше вам проверочек, больше козней давать. И в том числе у вас этот уран, дорогие мои, он вас может спонтанно, так как-то непредсказуемо, не незапланированно, толкать на какие-то эксперименты. С одной стороны, это хорошо, но держи перед глазами, держи вот какую-то тему и идею. Не выскочи, дорогой мой телец, не выскочи, да, вот тут такое. И, ну, тут карта каких-то конфликтов. То есть надо отвоевывать свои интересы. Может быть, пришло время вырвать свое назад, вернуть свое. Возможно, даже в декабрь будет давать какие-то темы в вырывании, допустим, своих долей наследств. Дорогие мои, если вам полагается какая-то доля, обязательно берите. Наследство – это очень кармическая тема. Вы, в принципе, если вам оно не надо, может быть, надо вступить и там как-то еще раз разделить или подарить. Но э, ну, это относится к 90%, кто меня сейчас смотрит. Бывают 10%, которые вполне зажиточно живут, 10% на нашей планете, да, которым не нужно это наследство, допустим. Или, может быть, посмотрите, а может быть вам надо вступить в него, чтобы рационально своей доли распорядиться, если там, допустим, непростая родня, с кем вам судить, ну, не судиться, а вот пилить, делить это наследство. Потому что, почему я говорю, Карта Луна, она может и к наследству, обрати внимание, что тебе светит, что там такое. Может быть не разругайся в декабре с человеком, который, от которого тебе светит наследство. Тут много вариантов, дорогие мои. Карты эти очень простые, они понятны, они символические, это символизмы. Я вам показываю, у вас в голове всплывает своя версия этой карты. Дорогие мои, буду благодарна за донаты. Если нет донатов возможности, ставим лайки и пишем каком-нибудь комментарии. До встречи. Уважаемые мои, если вы.